Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить такое интересное блюдо, как Поке. Это гавайская тема, очень популярна в Америке и в Европе, и сейчас начинает набирать популярности в России. Честно признаюсь, я думаю, это блюдо пришло к нам с Азии. Но когда залез в Google, подготавливая наш сценарий для этого видео, я был просто в шоке, что оно с Гавайи. Хочу представить вашему вниманию продукт, который я буду использовать в наше блюдо в виде такой футболки. Итак, познакомим вас с продуктами. Это лайм, обычный томат, можете взять черри, авокадо, грейпфрут, огурец, кинза, кунжут, обязательно в рюмке. У кого нет рюмки кунжута, это не пойдет. Совый соус, отварной рис. Рис может быть разный. Я взял длиннозернистый и пропаренный. Можете взять любой, жасмин, круглозернистый. Без разницы, мне просто нравится такой. И, конечно, двость нашего сегодняшнего видео – слабосоленый лосось, рецепт которого вы обязательно сможете смотреть в наших следующих видео. Процесс приготовления нашего сегодняшнего блюда состоит из двух этапов. Первый этап – это нарезка, второй этап – это сервировка. Начнем нарезку. Начнем ее с грейпфрута. Нам нужно разобрать его на сегменты. Для этого мы его зачищаем от кожи ножом и нарезаем на сегмент. Старайтесь, чтобы при нарезке не попадались пленочки. Если попадут, просто вырежьте. После того, как мы нарезали наш грейпфрут на сегменты, начинаем нарубать его кубиком, не маленьким, достаточно крупным, сантиметр по два. Почему нарезаем кубиком, спросите вы? Да потому что поки, переводит с нарезать. Дальше берем гурец. После нарезки каждого ингредиента, мой вам совет, мойте доску, если вы хотите ощутить индивидуальный вкус каждого продукта. Нарезку не меняем, нарезаем также крупным кубиком. Старайтесь, чтобы все кубики были одинаковые. Это добавит нашему блюду эстетику. Берем помидор, как я уже и говорил до этого, можете использовать черри, это не принципиально, в моем случае просто я черри не нашел, взял автомат. томат. Переходим к лососе. Решки аккуратнее и почетче, Четка. потому что попытка будет одна. Нам достаточно. Подготовим наш соус. Для этого мы возьмем лайм. Если нет лайма, возьмите лимон, ничего страшного от этого не будет. Прижать его к столу ладонью и прокатить. Эта процедура поможет нам легче выдавить сок из лайма. Надрезаем. Держим рукой, чтобы кости, которые будут из него вылетать, остались в ладони. И выдавливаем в емкость сока. Кислоту этого соуса регулируйте сами, то есть покислее, соответственно, больше сока. Помягче сока нужно поменьше. Дальше заливаем туда обычный серой соус достаточно. И я только что подумал, что хочу добавить туда немножко цедры лайма. Для этого я возьму терку и просто натру его здесь. Трите без особых усердий, чтобы вот эта белая штучка туда не попала, иначе она будет вызывать горчинки. С помощью этой цедры наш соус будет более ярче и выразительнее. Достаточно. Берем ложку и размешиваем. Готово. Займемся авокадо. Разрезаем его на две части. Авокадо обязательно должно быть спелое. Я думаю, никто не любит им хрустеть. Мягкое, спелое, отлично. Когда авокадо спелый, можно просто взять ложечку, залезть ему под шкуру и вот такими движениями вытащить у наружу Нарезаем. Для того, чтобы авокадо не превратилась темную и непонятную массу мы сбрызгиваем его лаймом кислота не даст нашему продукту продукт иметь. Переходим ко второму этапу он самый интересный для меня сервировка возьмем наш рис делаем из него как некоторые любят говорить подушечку берите столько сколько вам нужно но соответственно не целую гору это будет не эстетично смотреться а, ну допустим вот столько к примеру далее выкладываем наш курят выкладываем кучкой, затем помидор. Все кучки должны быть равномерные для баланса. Затем возьмем грейпфрут. Конечно же лосось. А больше лосось. И естественно авокадо. Вот такая штука у нас получается. Поливаем наше блюдо соусом. Поливайте на свой вкус, но не переусердствуйте. Так как добавить всегда можно, убавить уже нельзя. Украшаем сегментами креза. И посыпаем кунжутом из рюмки. Из рюмки. Я акцентирую все-таки на это. Валя, поки со слабым солевым лососем готова. Данное блюдо не претендует на истину. Это сугубо моя личная интерпретация. Но если вы попробуете повторить, я уверен, вы не пожалеете. Ну вот и все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, постите наши видосы, тем самым мотивируя нас на развитие нашего контента. Пишите в комментариях, чтобы вы добавили свое поте. Пока, до новых встреч. Да, нет? Нормально. Все, господи Иисусский бой. Иисус.